Итак, всем привет! Тема этого видео – скрытые причины блокировок. Да? И сейчас рассмотрим одну из причин вот на реальном а, рекламном кабинете. Сейчас открою демонстрацию экрана монитора. Вот а перед вами рекламный кабинет одного из наших клиентов. Да? А вот это новые компании, вот это вот старые компании. Внимание, в старых компаниях да, а, могут возникать ошибки. И после автоматической... А, проходки э, робота Facebook на проверке и в результате того, что у вас утратили актуальность некоторые ссылки э, и в результате того, что у вас объявления, так как долго висят, вообще подвержены пристальному контролю качества, вот просто переходим на уровень группы объявления, да, выбираем все группы объявлений переходим на уровень объявлений и ищем в статусе показа ошибки, вот видите, висит уже кто знает сколько, отклонено. Только что, кстати говоря, исправили еще одну такую ошибку подобную. Вот смотрите, невозможно начать промахать, продвигать публикацию и так далее. Нарушение правил, потому что изображение не соответствует нашей политике. Вот, пожалуйста. И вот такие вот причины они могут служить причиной блокировки самого рекламного аккаунта. Вы не знаете, что у вас старые рекламные объявления стоят просто так, и там возникают ошибки, а они возникают. И после этого у вас, и тем более, если вы не ходите в рекламный аккаунт долго, или в деятельность там, порядка месяца-двух, это является отличной причиной для того, чтобы ваш рекламный э, кабинет ушел на проверку э, по документам и так далее. Поэтому будьте внимательны, не допускайте таких ошибок. А лучше старые компании удалять, те, которыми вы не планируете пользоваться. Да, там кое-где красивая статистика, да, кое-где они могут вам пригодиться, но на самом деле нет, не могут. Это как старая вещь на чердаке, она вам не пригодится. Ну, то просто выберите другую публикацию или просто удалите ее полностью. Да. А зачем нам эта катаваси полностью ее удалить? Вот она в этой компании находится, контурная лента. Сейчас мы ее полностью жахнем, чтобы у нас не было а, вообще никаких проблем. Вот здесь она находится, вот а, в этой группе объявлений. Переходим, можем всю, всю группу объявлений мы не удалить, потому что у нас тут а, кое-что есть. А вот это мы удалим, эту группу. И будем абсолютно правы.